Перед вами индукционная плита «Кобор» нового поколения. Внешне плита практически не изменилась. Те же плавные формы, прочная стеклокерамика и панель управления выполненная из стекла. Но при всей внешней схожести плита кардинальным образом изменилась изнутри. Верхний дисплей отображает режим нагрева. Их 13. Добавлен режим работы таймера. а каждой конфорке может установить таймер до 180 минут. Сами конфорки стали немного мощнее. 3,5 кВт вместо 3 Изменился и диаметр катушки. Вместо 18 сантиметров катушка стала целых 22 сантиметра, что намного больше, чем у многих производителей. Больший диаметр катушки позволяет более равномерно нагревать поверхность. Улучшена также система охлаждения комфорт. На каждую комфорку приходится по целых три вентилятора. Таким образом модуль охлаждается шестью. Вместо Автоматического выключателя, который стоял ранее, стоит электронный интеллектуальный блок защиты, который надежно защищает плиту от практически всех неприятностей, связанных с некачественной электроэнергией. Таких как неправильное подключение, обрыв нуля, импульсные скачки напряжения и многое другое. В задней части плиты есть специальный съемный лоток, который защищает электронные узлы плиты от влаги, а также собирает в себе все элементы еды, когда, например, пролили суп. Его легко можно снять и промыть. Все оборудование проходит многократный поэтапный контроль. Поэтому мы гарантируем высокое качество и надежность выпускаемой нами продукции.